Итак, господа, дамы, доброе утро, 11 часов, и мы начинаем. Коллеги, как меня слышно? Сергей. Угу. давайте начинать наш вебинар. Пожалуйста, если что-то не видно или не слышно, вы можете использовать закладку «Questions» внизу панели «Go to webinar», и мы будем видеть ваши вопросы и корректировать по ходу выступления. Но также вы можете использовать эту закладку для того, чтобы непосредственно задавать нам вопросы. Меня зовут Андрей Ерохин, я исполнительный директор компании Edesight, разрабатывающий решения на мобильных устройствах для руководителей как коммерческих, так и государственных организаций. Со мной Горлов Денис, мой заместитель. Да, Добрый день, коллеги. И с нами на удаленной из офиса... Компания компании «Актив» находится Кирилл Мещеряков. Кирилл, тоже представься, пожалуйста. Добрый день, коллеги, доброе утро. Я менеджер продукта «ФорТокен». Ко мне потом придет еще речь, я еще расскажу. Алло, Кирилл, мы вас не слышим. Да-да. Слышно меня? Так, отлично. Спасибо большое. Итак, давайте приступайте к основной части нашего вебинара. Андрей, прошу тебя слово. Так, ну давайте мы. У нас сегодня следующий план. Мы сначала расскажем вам немного о наших компаниях о ADSA, о компании Active. Потом мы покажем решение IDSA для руководителей и как они используют токены, активы. И после этого, под конец, мы, мы поговорим о том, что это реально дает. Мы будем использовать сегодня технологию AirPlay для того, чтобы вам транслировать изображение непосредственно с iPad-планшетов. Эта технология очень капризная, так что если вдруг изображение с iPad а пропадет, сразу говорите, и мы переведем на подготовленные слайды, но, надеюсь, этого не произойдет. А под конец мы покажем нашу новую платформу, которая... Первый релиз состоялся в это воскресенье, 12 апреля, в день космонавтики. Она очень интересная как для заказчиков, так и для наших партнеров, которые внедряют наши решения. И, надеюсь, вам это также будет интересно. И в конце мы вас попросим... Ответить на небольшой опросник, который поможет нам делать эти вебинары лучше и интереснее. Пару слов о компании IDESAID. Мы продуктовая компания, которая в 2010 году выделилась из группы компаний Flexus как независимое продуктовое подразделение, которое сконцентрировано на только одной задаче, чтобы обеспечить руководителей удобным средством работы. Первый продукт, который мы выпустили, это был мобильный клиент к документу оборота, у которого сейчас более 100 внедрений по России и Казахстану. В прошлом году наши решения получили премию Синьюз как лучшее мобильное приложение для топ-менеджеров. Вот, как было видно на предыдущем слайде, у нас есть одна задача, на которой мы концентрируемся это максимальная экономия времени руководителя. Дело в том, что мы знаем, что время руководителя это самый ценный ресурс любой организации, которого всегда не достает. И всегда самая узкая бутылочная горлышко. Поэтому мы стараемся использовать не только разработку мобильных продуктов, но и мы внедряем лучшие управленческие практики. Мы внедряем, помимо этого, механизмы Machine Learning и Big Data, которые позволяют нашим решениям, ну вот это наше самое ноу-хау, которое мы представляем в этом году. Наши решения подстраиваются по мере того, как руководитель с ними работает, запоминая наиболее используемые вещи, наиболее частые решения, то, что для него важнее всего, подстраиваясь под контекст его работы, и это позволяет еще больше экономить время руководителя и увеличивать комфорт его работы а значит поднимать эффективность всей организации. Вот на этом слайде представлены наши заказчики, с которыми мы работаем. Видите, здесь достаточно много государственных органов, федеральных Помимо этого, мы работаем с рядом региональных правительств, и мы также работаем с коммерческим сектором, и практически везде мы ставили одно и то же наше решение, но в разной мере адаптированные под конечного клиента. Но самый интересный, наверное, проект, с которого начался ID-сайт, это был проект, который еще делала группа компании Flexis в администрации президента России. Для Дмитрия Медведева мониторинг стратегических указов в сфере демографии и экономики. И как раз мы его делали в девятом-десятом году, и после этого появился Apple iPad, мы привезли его первыми в России, мы поняли, что на iPad нужно делать решения для руководителей, которые будут мобильными, будут гибкими, и главное, они не будут похожи на те системы документа оборота, с которыми руководители обычно высшего звена, на которые... У руководителей нет времени. То есть интерфейсы будут более простыми и заточенными под быстрое принятие решений. Но, собственно, через несколько минут мы уже эти интерфейсы посмотрим. А сейчас я снова передаю Кириллу эстафету. Кирилл, пожалуйста, скажи пару слов об активе. Алло, подтвердите, чтобы не слышно. Кирилл, вас слышно отлично. Угу, хорошо, отлично. А, так, ну, так, значит, компания «Актив» работает на отечественном рынке более 20 лет, а, занимается разработкой нелегального копирования по торговой марки «Бродамп», и с 2001 года производством ключевых носителей по торговой маркой RUTOKEN. Ключевые носители RUTOKEN в данный момент являются практически де стандартом на отечественном рынке подписи. Деятельность нашей компании находится в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. Мы имеем все необходимые лицензии для нашего вида деятельности. Вся продукция под маркой RUTOKEN проходит государственные контроли и испытания. Все устройства, естественно, получают лицензии, сертификаты ФСБ и да, стек. Как вы видите на иллюстрации, устройства рутокен могут быть разнообразных форм и размеров. Это токены, это смарт-карты, это microSD- карточки, это токены в микрокорпусе, а также есть и навороченные варианты, такие как, например, рутокен токен cpflash, это токен с дополнительной флеш-памятью и с возможностью защиты данных на ней. Вот, вот это вот устройство с экраном, это токен с экраном, который называется Rotoken PIN-пад. Он позволяет визуализировать подписываемые документы. И Rotoken CPU Bluetooth, это вот то, что с ленточкой, про него чуть позже. <coughs> Все вот продвинутые устройства это модификации нашего флагмана. Uh, устройство, которое называется RUTOKEN CP. Uh, это практически единственное устройство на отечественном рынке, которое с приемлемой скоростью может uh, аппаратно реализовывать алгоритмы подписи. Uh, как подписи, так и хеширования, так и шифрование. Следующий слайд. Uh, ну и, собственно, про RUTON ЦП Bluetooth. Uh, Создание этого устройства – это ответ на вызов современным реалиям. Оказывается, что пользователям нужна квалифицированность, но при этом они хотят пользоваться iPad. Ом. Логично использовать здесь извлекаемые носители, но, как вы, наверное, знаете, что к iPad и к iPhone так просто ничего не подключишь. У них проприетарные разъемы, у них ограничения по подключаемым устройствам просто на аппаратном уровне. Вот. И, соответственно, Наша компания этот вызов приняла и разработала такое устройство, которое подключается к телефоновым планшетам по протоколу Bluetooth. Важная особенность этого решения то, что оно может работать в двух режимах. Тут можно следующий слайд включить. Значит, оно подключается как по USB интерфейсу к обычным компьютерам, так и по Bluetooth каналу подключается к телефонам и планшетам. При подключении по USB заряжается устроенный аккумулятор. В режиме работы по Bluetooth он, соответственно, заряд аккумулятора тратится. Но, так как аккумулятор современный емкий, на основе технологии VT-Polimert, то заряд аккумулятора при ежедневном использовании токина. Собственно, это пока все. По же мы еще вернемся к этому вопросу. Кирилл, спасибо большое. Сейчас я возвращаю слово Андрею Герохину, и мы уже перейдем потихонечку к демонстрации продуктов. Сначала пару слов о самих продуктах, чем они отличаются и для чего они предназначены. Uh -huh. Спасибо, Денис. Нам поступило несколько запросов, что... Плохо слышны наши голоса. Сейчас мы попробовали перенастроить нагрузку на канал и надеемся, что это поможет. Также мы делаем запись вебинара, которую мы обязательно разошлем всем участникам. А В конце мы предложим всем еще и пригласить нас лично. Мы с удовольствием приедем и расскажем. И в личной беседе уже мы точно не будем похожи на роботов, как сейчас некоторые сравнивают нас по голосу. Итак, ID Site Documents. Давайте я расскажу про это решение. Это был первый продукт, который мы выпустили. Как я уже сказал, более 100 внедрений. И примерно порядка тысячи пользователей... Условно мы не можем посчитать, у нас много продано без лимитных лицензий. И сейчас мы уже переключимся в режим показа с планшета. Угу. И у вас экран должен был переключиться и... Должен уже быть виден iPad. Для многих наше решение знакомо, но я расскажу, чтобы все были на одной волне. У нас есть вопросы? На рабочем столе данного решения руководитель видит входящие документы из документа оборота, разложенные по папочкам. Когда мы делали это решение, мы старались сделать максимально близко к метафорам реального бумажного документа оборота, чтобы для топ-менеджеров было интуитивно понятно, как использовать то есть, видите, есть папки, есть лоток с исходящими. Если мы зайдем, например, в синенькую папку, мы внутри увидим такие желтые карточки, как из картотеки. Выберем верхнюю карточку, и мы увидим предваряющие документы, информационную страничку. На нее мы постарались по максимуму вынести всю информацию о документе, о процессе, по которому он пришел, чтобы руководитель мог принять решение буквально в одно нажатие. Когда мы делали этот продукт, мы предполагали, что руководителю будет интересно поработать с самим документом и, например, так же, как с бумажным документом, что-то нарисовать маркером или оставить текстовый Или, например, чтобы сэкономить время, записать голосовой комментарий. После того, как руководитель поработал с документом, он может быстро принять решение в два нажатия. Причем решение настраиваются на уровне документа оборота. Также руководитель, если хочет, может заполнить более подробно форму, например, используя шаблоны. И эта возможность отключаемая, когда руководитель принимает решение, чтобы убедиться, что он не ошибся, ему дается последняя возможность передумать. Или подтвердить таким слайдером. И сейчас мы с вами посмотрели сценарий без электронной подписи. Достоинство такого решения, что оно очень быстро развертывается. Но, как вы понимаете, во-первых, документ и решения, принятые руководителем с iPad, будут юридически незначимы. И с точки зрения безопасности, в принципе, мы никогда не можем подтвердить, что мобильный руководитель или любой сотрудник, что это именно он подтвердил тот или иной документ. И в первых версиях решения мы использовали встроенную библиотеку CryptoPro, которая позволяла подписывать с iPad а документы и позволяла также создать новый сертификат пользователя. Даже, я бы сказал, требовало создать новый сертификат пользователя прямо на планшете. Вот мы пока проверяем, что токен подключен чтобы убедиться, что сейчас к показу все будет работать. Вот достаточно подключить токен, и у нас появится возможность, видите, в том же меню, в верхнем правом углу, появится возможность подписывать документы. Или, если я перейду в конкретный документ, я могу подписать, например, только его. Мы показываем на примере SetDirectum, где есть два типа электронной подписи, то есть поддерживаются специфичные для документа оборота подписи. К сожалению, сейчас вам не видно. Нам бы потребовалось включить еще веб-камеру. Но у меня лежит здесь такой же симпатичный Bluetooth токен, как был нарисован на слайде. Сейчас он мигает синей лампочкой. Подтверждаю, что у него идет соединение. Я выбираю утверждающую подпись. И снизу документа появляется... Вот такая марочка, подтверждающая, что этот документ подписан. И дальше мы его отправляем в SET. Ну вот он жалуется, что мы не все документы подписали, но вот мы так захотели подписать только один. Чем этот сценарий отличается от использования встроенной библиотеки? Ну в первую очередь тем, что... Ну, в конце мы подробно расскажем, чем это лучше, но самое важное, что у руководителя есть отторгаемый отдельный носитель как его сертификата, так и всех криптографических библиотек, которые используются решением. И этот носитель можно использовать не только с iPad'ом, но для нашего нового решения и с айфоном, и с десктоп-компьютером. И, наверное, это все, что мы хотели бы рассказать сегодня про IDCite Documents, учитывая, что большинство из присутствующих на вебинаре уже так или иначе хорошо знают это решение. Ну, я добавлю еще одну важную вещь, которую добавляет uh, root -office. Это возможность использовать электронные подписи не криптопро. Так как до недавнего времени криптопро был единственным производителем, выпускающим сертифицированные криптобиблиотеки под iOS, это нас очень сильно с нашим решением, потому что у заказчиков часто инфраструктура не на криптопро. С Рутокеном токеном можно поддерживать электронные подписи любых российских, да и, кстати, мировых провайдеров, и они будут нормально распознаваться, например, тем же Signal.com. Вот, пожалуйста, если у вас есть вопросы, пишите их в раздел «Questions», а мы сейчас перейдем к нашему новому продукту. Как вы, наверное, видите, интерфейс сильно различается. Мы сейчас транслируем вам изображение нашего нового продукта по-прежнему с iPad. Но это первый наш тиражный продукт, который будет работать одинаково на iPad, на планшете Android и в любом веб-браузере. Например, в Linux, в Windows или на Mac OS. Важно еще сказать, что с июля это решение будет доступно также и на мобильных устройствах, то есть на обычных смартфонах. И у нас есть сейчас совместные проекты с значимыми. В России производителями аппаратного обеспечения, именно смартфонов. И это очень важно, если вы представляете государственный орган или партнера, который работает с госсектором. Потому что все мы помним по прошлому году, что на стену уже повесили ружье импортозамещение и недоверие к Apple. Рано или поздно оно выстрелит. И мы к этому абсолютно готовы. Руководитель может сейчас начать работу с новой платформой на iPad, а потом перейти, допустим, на йотафоны или планшеты Samsung. Давайте вернемся к решению, которое сейчас у вас на экране. Вот сейчас я скроллю вверх-вниз ленту. Это входящие руководителя. Здесь, помимо документа оборота, могут быть карточки из любых систем, которые сможет подключить IT-служба заказчика или наш партнер. Важно, что у руководителя... Должна быть возможность обрабатывать любые входящие в одинаковом стиле. Сверху же вы видите фильтр «Все», «Новости», «Поручения». То есть, если руководитель захочет поработать, например, только с документооборотом, достаточно ему настроить сверху такой фильтр. Сюда можно выводить события из календаря. События приемные руководителя. Какие-то отчеты или информацию об обновлениях в этих отчетах. Информацию о просроченных поручениях и так далее. Все, что руководителю нужно видеть на панели управления своей организации, своим предприятием. Мы знаем, что у наших клиентов... Руководитель обрабатывает в день от 50 до 100 входящих из документа оборота. И еще столько же, если не больше, из электронной почты, календаря, приемной и просто документов, которые ему сейчас приносятся для ознакомления, таких как, например, медиафит за день. Мы даем возможность вывести это все на один экран, отфильтровать по фильтрам. Также есть сверху выпадающее меню, которое позволяет переключить контекст работы руководителя. Руководители обычно работают в терминах контекста, фокусируясь на той или иной рабочей группе, в которую они входят или которая подотчетна им. Также рабочие группы могут настраиваться. Что руководитель может сделать с входящим? Мы сейчас посмотрели с вами процесс работы в Edeside Documents. Помните, он был достаточно долгим. Несмотря на то, что он был удобным и с простым интерфейсом, все равно для 50 документов в день это не самый быстрый процесс. Мы сделали все, чтобы сделать эту работу, работа руководителя, еще эффективнее. Я могу задержать палец на любой входящей карточке. Вот видите, ну, вы не видите сейчас мой палец, это понятно, но я ее задержал его на карточке в левом нижнем углу, и она у меня как бы подцепилась. И драгон-дропом я ее перетаскиваю на решение в правой панели. Обратите внимание, этих решений там еще секунд 10 назад не было. Они подгрузились в соответствии с тем, какая карточка нам поступила на вход. Сейчас мы активно работаем с рядом ключевых клиентов нашей командой Data Scientist. В этом году к нашей команде присоединились Data Scientist, которые работали с Big Data в Церне с большим андроном коллайдером. Можем сказать уже сейчас, что задача по фильтрации данных и управлению данных, которые поступают руководителя, по сложности она сравнима с той задачей, которую решали они в ЦЕРНе. Но мы сейчас стараемся с рядом клиентов потом сделать это как тиражное решение, Обратите внимание, я выделяю новую карточку, и у меня справа меняются исходы. В дальнейшем, когда система, когда мы выпустим систему с Machine Learning алгоритмами, скорее всего это произойдет в июле, система будет обучаться. И в зависимости от того, что руководитель выбирает, чаще всего, как он расставляет приоритеты, в принципе его истории работы с почтой, с системой документа оборота, ему всегда будут вверху высвечиваться наиболее вероятные исходы. Важно, что таким перетаскиванием руководитель, принимая решение или делегируя, может разобрать свои входящие, уже тратя не один-два часа в день, а всего, по нашим расчетам, до 20-30 минут. Как сказал один из наших клиентов, первый зам руководителя крупной федеральной службы, что тот поток документов, который на меня выливается каждый день, похож на водопад. «И страшно поставить руку. Снесет меня всего». И именно для людей, которые сталкиваются с такими проблемами, мы делаем решение по быстрому разбору входящих. Это решение у нас уже вышло в альфа-версии 12 апреля. Помимо работы с входящими, мы можем вызвать чат и вступить в переписку с любым сотрудником. Интерфейс чата сейчас понятен уже в 2015 году каждому руководителю и интуитивно удобен. Напомню, что если у вас есть вопросы, вы можете их написать в раздел «Questions» или в конце нашего вебинара мы дадим ссылку на опросник, и внизу будет поле с комментариями, оставьте там ваши контакты, мы с удовольствием вышлем вам всю недостающую информацию или проведем для вас демонстрацию. Давайте я сейчас коротко пройдусь по тому функционалу, который выйдет в июле, это наш второй релиз в этом году, и в сентябре, третий релиз YouTube. В июле у нас появится календарь руководителя. Не секрет, что до 80% времени руководителя – это внутренние и внешние встречи и перемещения между ними. У руководителя всегда должны быть под рукой документы. Будь то подготовленная для него повестка встречи, отчетные материалы – Информация о поручениях, выполненных с предыдущей встречи. С нашим вторым релизом ID-SiteCup мы будем соединять решения с всеми распространенными календарями. Lotus и Exchange, возможно, даже для наиболее продвинутых заказчиков с обучными решениями. Вы видите... Руководитель видит сейчас на экране к своей встрече подготовленные документы, может посмотреть их, может посмотреть, что он должен подготовить, если это его отчетная встреча. И он может посмотреть, какие поручения он выдал к этой встрече. И, например, связаться с своим помощником, чтобы ускорить решение по данному поручению. Также в июле мы ожидаем выпуск модуля «Дела». Здесь находится срез по исполнительской дисциплине компании. Сейчас, в период кризиса, руководители хотят еще сильнее, чем обычно, взять под контроль все, что происходит в компании. Они лично отдают поручения и хотят следить за тем, что они выполняются в срок. Потому что от этого зависит будущее компании или организации. Мы сделали вид, который управляется так же, как и другие модули, контекстами, выбираемыми сверху. И в этом виде находится все, что руководителю должны выполнить. К релизу мы добавим еще фильтры «Истекает сегодня», «Истекает завтра», «Истекает на этой неделе». Также руководитель видит, что он должен сам предоставить вышестоящему руководству. Правлению или Совету директоров, или, например, правительству, государственной организации. И снова, прямо отсюда, он может дать поручение, нажав «плюс», войти в чат или собрать, например, рабочую группу, или вот как сейчас я вызвал окошко, которое дает возможность приложить документ из уже подготовленных для данной рабочей группы. И последний модуль, который я хотел бы сегодня вам показать, в сентябре у нас выйдет модуль показателя. Он позволит руководителю уже работать не только с карточками, документами и поручениями, но с визуальным отображением того, как что происходит в организации. При этом Система позволяет руководителям, использующим ID-сайт, обмениваться комментариями по поводу конкретных показателей. То есть прямо отсюда я могу спросить своего заместителя, а что у нас произошло с планом по выпуску таких-то машин под такой-то заказ. Это дает возможность руководителю уже работать не просто с бездушным дашбордом, которые сейчас производятся мобильные дашборды в изобилии, это дает возможность ему сразу стартовать бизнес-процесс по поступающим ему данным. Ну и надо ли говорить о том, что безопасность нашего нового решения мы также реализуем вместе с компанией Active, используя их прекрасные bluetooth токены которые сейчас мы считаем, оптимальным решением для больших руководителей. И сейчас я бы хотел снова передать слово Кириллу, чтобы он более подробно и профессионально, чем я, рассказал вам о том, что дает совместное использование ID-сайт с Bluetooth токен. Меня слышно? Да, Кирилл. Угу, хорошо. Ну, в общем, да, вернемся тогда к нашим внешним носителям электронной подписи. Значит, в первую очередь, что это дает? Это, конечно, дает возможность отказа от дублирования сертификата. Всем понимаете, что квалифицированные сертификаты, сертификаты квалифицированной электронной подписи выдаются удостоверяющим центрами, которые проходят специальную аккредитацию. Эта аккредитация есть, накладывает на <coughs> вот эти удостоверяющие центры ряд ограничений. И одно из этих ограничений это выдавать сертификаты электронной подписи на извлекаемые носители, которые должны соответствовать некоторым требованиям. Ну, там, самого простого, что можно сказать, это требования сертификации этого носителя повстэк. Ну, Соответственно, iPad никто никогда не сертифицировал во встреке, и выписывая сертификат непосредственно в память iPad, а, регламент УС нарушается. Ну, для всех это.. Все могут это по-разному понимать, но, так скажем, нарушение регламента есть нарушение регламента. Собственно. Использование RUTOKEN токена по Bluetooth это очень удобно, потому что выписать сертификат на него можно через USB-проводочек, который подключается к персональному компьютеру, который обычно стоит на точке выдачи удостоверяющего центра. А После этого токен спокойно подключается по Bluetooth-протоколу к мобильному устройству пользователя, контейнер находится на токене, не извлекается, Криптография происходит э, внутри токена, то есть высчитывается электронная подпись на борту. Прям, и для этого не нужно э, ключевую информацию через какие-то каналы связи. Кстати, если кого-то интересует о том, как защищается э, канал передачи по Bluetooth, то, э, естественно, мы не используем там слабые стандарты которые приняты в самом протоколе bluetooth но еще дополнительно ну, данные дополнительно шифруются гастовыми алгоритмами и способ вот этой защиты канала он сертифицирован сб опять же хочу сказать про удобство пользования таким токеном по сравнению с есть альтернатива, либо хранить сертификаты в памяти устройств напрямую, но это нарушает регламент, либо использовать э, считыватели смарт-карт, которые, в принципе, есть на рынке, но э, тут получается, что считыватель этот надо носить с собой карточку, нужно носить при использовании карточки, этот считыватель нужно подключать к разъему устройство выглядит это неудобно, некрасиво, можно что-нибудь сломать случайно, ну или потерять. Бликустокен может находиться на ключах или там на ленте. Нужно его неоткуда цеплять. Просто включайте его, он ловится планшетом и подключается. Ну и, собственно, то, что уже говорил Сергей, это Использование различных форматов ключевых контейнеров от отечественных производителей. Мы поддерживаем как криптопрошные форматы, так и остальных производителей, таких как Signal.com, Vipnet, Listic и нескольких других. Ну, в общем, у меня все. Да, и у нас осталась заключительная часть да -да. про следующие шаги. Да, Кирилл, спасибо. Давайте мы вам предложим то, что мы хотели бы, чтобы мы вместе сделали по итогам вебинара. Во-первых, мы приглашаем вас дать отзыв по итогам вебинара по ссылке, я не знаю, она кликается прямо отсюда. Денис, а давай ее в чат. Пошлем всем. А мы сейчас пошлем ссылку, да, потому что GoToWebinar не позволяет ее кликать прямо из PDF, хотя в PDF она активна. Мы вам будем очень признательны, если вы ее заполните, это поможет нам сделать следующие вебинары для вас, лучше и интереснее. Также мы предлагаем вам, вы можете самостоятельно скачать сайт documents по ссылкам в App Store. Мы, видимо, ссылки сейчас проверим. Да, эти ссылки они также не работают из поэтому мы их ну, в самое ближайшее время, видимо, отправим уже по электронной почте. И вы можете отправить нам письмо, мы вам обязательно вышлем версию нашего нового продукта и проведем для вас демонстрацию. Есть еще один вариант узнать про наши совместные решения с Rootoken, это на совместном семинаре, который запланирован на 21 мая в офисе Rootoken на фронтанском. У нас уже сейчас много вопросов, и мы к ним на них ответим в конце. И в заключение хочу сказать, что последний, следующий шаг, если вы готовы приобрести наши совместные пакеты, то мы продаем во втором квартале документ и roottoken от директом дела в специальных антикризисных акциях, которые позволяют им очень очень серьезные, Есть, там, по-моему, скидку до 35%. Да, да, в таком порядке. И причем Bluetooth, R-токены в подарок. Но подробности вы можете узнать у нас или у вашего партнера, который работает с вами по документу оборота. Вот. А теперь давайте ответим на вопросы. Требуется ли дополнительное программное обеспечение на мобильном устройстве для работы с токеном по Bluetooth? На этот вопрос я даже могу ответить без кирилла Нет, не требуется. Мы все, что нужно, встраиваем в ID сайт. И токен... ну, Андрей, я добавлю. добавлю. Вопрос звучит, так: требуется ли дополнительное обеспечение для работы э, на мобильном устройстве. Э, ну, двояко можно ответить на этот вопрос. без каких-то дополнительных программ. Да, то есть его можно увидеть э, в списке настроек. Bluetooth, да, вы просто его подключаете видите. Но, естественно, э, стандартные приложения, которые встроены в iPad, а, никаким образом сертификаты на токене не увидят. А, почему? Потому что стандартные айпадовские вложения рассчитаны на криптографию, скажем, американскую, американского типа. А, а все-таки у нас в стране используется другая. Именно из-за этого стандартные приложения, такие как почта, там, браузер, и другие, они просто не могут с, такими, с, таки, с таким типом сертификатов работать. Поэтому, если есть необходимость работать с отечественными сертификатами, необходимы дополнительные, реши, дополнительные программы. А, то есть вот такие, как, например, ID Site Documents, которые а, одновременно и могут показывать вам документы, которые вы там должны обработать каким-то образом и, и подписать их. Если это электронная почта, то вам нужен дополнительный э, клиент электронной почты, который работает с такими, такого рода сертификатами. Они в данный момент на рынке есть. Э, если интересно, мы потом можем ссылки прислать. Ирий, можешь ли ты сразу ответить на еще один вопрос? Есть ли ограничения по версиям Bluetooth на устройстве? Э, ограничения есть, но оно совсем, ну, уже такое не актуальное. В наших токенах используется Bluetooth третьей версии, соответственно, эта третья версия Bluetooth появилась уже на самом первом iPad, и там на iPhone, по-моему, 3G уже был Bluetooth третьей версии. Что касается операционной системы, то мы поддерживаем iOS 6 и выше. Сейчас, вот. наверное, очень трудно найти устройство, которое работает на iOS 5, но, в общем, с iOS 6 у нас все работает. Угу. Кирилл, спасибо. И есть у нас еще один вопрос. Как обеспечивается защита канала на iPad? Я скажу, наверное, сам, что в IDC Documents мы до недавнего времени защищали канал сертифицированными VPN решениями, такими как Vipnet и Continent. И, кстати, на Android устройствах точно так же. То есть это давало возможность защитить канал сертифицированными средствами. Сейчас с одним из российских криптопровайдеров. К новому решению IDSAT Sub мы встраиваем локальное шифрование канала уже своими силами, что позволит пользователю не ставить внешний отдел. Кирил, здесь, наверное, нечего добавить себе. Если есть что-то, то скажи. Да, я думаю, что про защиту канала между планшетом и токеном я уже рассказал. Вот. Если нужны подробности, прислать вам документы, которые это подробно описывают. И у нас есть еще один вопрос. Это совместимость с серверными частями ZDELA. И поддерживаем ли мы 14.2? Если можно, по-моему, да. Но если можно, оставьте, пожалуйста, Иван, свой контакт. И мы вышлем точную информацию, какие под дело есть несколько на данный момент актуальных наших мобильных клиентов, и по их совместимости мы уже вышли справку. Коллеги, как я вижу, это был последний вопрос. Вы можете видеть на экране мои контакты и Кирилла. Пожалуйста, если у вас будут еще вопросы, вы можете как их просто внести в последний пункт анкеты, так и в любой момент написать их мне или Кириллу на e-mail, или позвонить мне на мобильный. Я буду рад ответить, и я буду рад если понадобится, сделать для вас уже демонстрацию вашей территории. Спасибо большое, что вы сегодня были с нами этот э, час. Я надеюсь, что вам было интересно и что вы узнали что-то полезное для себя, если вы заказчик, или для ваших клиентов, если вы внедряющий партнер. Спасибо, Кжейгин. Всего доброго. Я хочу добавить, что по итогам вебинара мы вышлем записи, чтобы вы могли посмотреть. Еще раз спасибо и хорошего дня всем. Всего доброго. Всего доброго.